Следи за всем, пока меня не будет. Мне нужно отлучиться ненадолго. Понял тебя, Аспид. И это, девку выкини на улицу привыжи к дереву. А то и уж там слишком комфортно. Понял. Так, ну-ка что это у нас тут такое, ну-ка отошла от него Сложись. Да что Заткнись! Постой пока что тут Потерпи, осталось еще чуть-чуть. Добегался? Ты кто вообще такой? А то ты не знаешь. Ты Федор за людьми посылал. Я слышал их грохнули. Моих людей, которые я отдал Федору, чтобы они крышевали эту падлу. А он просто взял и продал их тебе. Итак, так, Аспид. Так ты тот самый лысый, значит? Вот Федор, сука. Чего ты там буровишь? Я не знал, что это твои люди. Мне Федор об этом ничего не говорил. Где он, кстати? Федор! Федор! Это эгоистичный и продажный хлам, от которого нужно было давно избавиться. И он уже расплатился со мной за моих людей. Теперь твоя очередь. Он что? Мед? Ах ты, сука! Ты что? Думаешь, я буду раскидываться людьми направо и налево в такое время? Я специально избавляюсь от такого мусора, как вы. Ответь мне, как это произошло. Я обязан знать. Они были куплены мной и защищали меня. Ну все же понятно. Эти люди оказались не в том месте, не в то время. И нарвались на отряд. Оглянись вокруг, аспид. Этот мир погряз в говне, геноцид, разруха и прочая херня. Тут каждый сам за себя, понимаешь меня? Борьба за выживание, значит. Это называется война. Да. А ты смышленый. Аспид. Ладно, что-то мы заболтались тут с тобой. Стой! Предлагаю заключить сделку. Ха-ха-ха-ха-ха! Ты что, вздумал со мной поторговаться? Слушаю. Трэш! Трэш! А где ты, ёпт? А вот ты где! Тащи девчонку быстро! Сбежали они. А ты чё в крови? Неважно. Чё ты сейчас сказал? так я потерял сознание. Да ты скажи мне, ты вообще охерел? На тебя вообще можно положиться? Она мне нужна сейчас, чтобы спастись самому. Да как так можно было облажаться? Бегом искать их! Быстро, блять! Знаешь что? Хочешь спасти себя? Вот и спасай! А мне надоело смотреть, как ты пользуешься мною и прикрываешь мной всё точно сзад! Не понял. То ты только что вякнул? Все ты понял, я ухожу! Да кому ты нужен? Тебе идти даже некуда! Ну и вали, ты еще пожалеешь, что ушел! А когда приползешь, ты мне уже нахер не нужен будешь! Понял? Ты как? Бывало и получше. Как видишь, я тебя подлатала. Спасибо, сестра. Как же болеть-то? Как-то оказалось у этих выродков. Они схватили меня в разрушенном здании. Я искала еду и... Они устроили там ловушку и будто знали, что я приду. Прости меня. За что? За то, что я был плохим братом. За то, что редко навещал вас с мамой. И даже сейчас, ай, когда тебе грозит опасность, я даже не смог прийти тебе на помощь. Я был очень плохим братом. Я думаю, это уже не важно. Главное, что ты жив, и сейчас ты рядом. Тебе нужно промыть рану, пока не началось заражение. Пойдем, может, нам кто поможет. Давай, помоги мне встать. Еще с сделочку захотел. Да обломись. Сбежала сделочка. Это моя война, мое призвание. Федор, Федор. Ха. А Федор еще так да козлина. Да ну аспит. Вот и тебе пришел. Конец. Да ну и похуй! Значит, так оно и должно быть. Кубы помнишь на игре, когда он пришел в Веником у меня. Вообще было. О-хо-хо! Вы посмотрите только на него. А ну все рты свои закрыли быстро! А, ты только посмотри на него. Живы его суда! Здесь нам окажут помощь. Я так полагаю, сделки не будет? Хорошо, что сам пришел. Не сбежал. Похвально. Похвально. За это я дам тебе бонус. Есть последнее желание. Да пошел ты нахер! Ты бы хотя бы личика открыл, тебя не слышно. Я сказал, да пошел ты. Ален, там может быть слишком опасно, поэтому дождишь меня здесь, хорошо? Я скоро вернусь. Хорошо, я буду ждать тебя здесь. Отлично. Будь аккуратнее. Есть, конечно. Хочу, чтобы ты <смех> стол. Нет. Хочу, чтобы вы все стопли. Мне все равно уже терять нечего. Ну как скажешь. Стой! Это еще кто? ты кто? Волков Дружище, давай руку Вставай Подожди меня здесь Я сейчас схожу за сестрой Алёна! Ален! Алёна! В порядке? Я услышала выстрелы. Давай давай вставай. И спряталась. Тут прибежал. Ну все, все, все. Пошли нас там ждут. Все. Это он. Вы знакомы? Да. Это он меня похитил. И с ним еще один был. Это правда? На самом деле, да. Я делал это все ради своей выгоды. Я извиняюсь, что все так произошло. Но теперь я остался ни с чем. Это за сестру. Понимаю, заслужил. Извиняйся. Извини. Не слышно. Извини! Ты его прощаешь? Да. Ладно, давай, поднимайся. Нам нельзя здесь долго находиться. Нас всех считают террористами. Военные будут расстреливать всех на своем пути. Согласен, Семен. Но и выхода из города тоже уже нет. И что нам теперь делать? Это когда-нибудь вообще закончится? Ален, я не знаю. Возможно, что скоро. Пока нам нужно держаться всем вместе. Я собираюсь завтра же найти это ублюдка и покончить с ним. Ты со мной? А стоит ли она того? И где ты его собрался искать? Федор говорил мне про одно место. Думаю, стоит туда наведаться. Постойка. А он мне тоже говорил про это место. Говорил, что там много пищи, медикаментов, оружия. Как бы я туда и собирался. Так вы со мной? Слушай, а где твой отмороженный друг? Я его прогнал. Да, и он так сам захотел. Пусть валит. Yeah. В общем, мы найдем это место. Послушай, у тебя есть бинт? Mm -hmm. Ненавижу, ненавижу! И что теперь? Все что ли? Пошел, да я пошел, В дурак! Э, друг, ты ведь трэш? Пешка Аспида? Я ему не пешка. И вообще я теперь сам по себе! Ты чё надо? Есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Это тебе не шутки, это реально Когда ты видишь на своих глазах сладыми расставания Тогда ты наконец поймешь, что нет пути назад Ты ведь хотел как лучше, но ты попал в итоги, в ад. Никто не встанет. За тобой и не поможет Ты теперь сам за себя, теперь ты Воин Моя война, моя война. Моя война, моя война.